Ну, мы продолжаем, мы продолжаем. И, в общем, это у нас а, называется «ресайкл». То есть они берут старые велосипеды, переделывают, то есть ремонтируют. Был здесь, нет? Переделывают, ремонтируют, короче, и ну, как, как новые выглядят. То есть да, они восстанавливают, а также модернизируют э, то есть велосипеды. Вот. То есть можно любой заказать какой тебе <связывается> нравится. Мне вот этот понравился. Краска, короче, у него здесь. Это краска, которая используется на номерах. То есть она свет впитывает, а потом вот так вот с зеленым светится. Вот, если видно. Вот, то есть будешь ехать по светлой части, потом заезжаешь в темноту, у тебя велосипед такой светится, весь <связывается> <связывается> Ну да, да. Такая штука прикольная. А чей? А здесь? Ага. здесь? здесь? здесь? А Коу-ю канджи Ааа, хай, Спасибо Из цепи велосипедно делать такие брелки здесь тоже разное <связываем> а сейчас сыгоес <связываем> <есть>. как какой а это за футболки продают чуваки ну там правда на них что-то написано я не понял прикола вот здесь детали как раз эти для велосипедов, ты сможешь себе выбрать какой ты хочешь, какую вилку, какую эту, кастом полностью собираешь, в общем, вот. цены здесь указаны, тут для рамы эти трубы. Тоже разные всякие детали, вот разные велосипеды, которые здесь они сделали, то есть покраска со всеми делами, что-то установленное, что-то здесь просто новое сделали, к ним добавили как бы велосипед известных марок но при этом как бы выглядят не как стандартные варианты то есть а выглядит прикольный у меня вот велосипед примерно такого же цвета а, вот тоже оранжевый краска классная так а и вот такие покрышки эти. швальба ну да вот швальба Биг Apple. Классные покрышки. В принципе, мягкие, хорошие. И накат у них хороший идет. он такой вот с блестками даже сделали велосипед. Рестор. Название даже себе сделали сами. Ведь некоторые рамки перекрашены, некоторые нет, то есть как бы. В некоторых просто обвес добавлен какой-нибудь там. В принципе, тоже прикольно. То есть, если вы фанат, например, какого-то там велосипеда хотите сделать под себя, то есть как бы, то вот можно обратиться в такие вот, к примеру, мастерские, вам не недорого, в принципе, я думаю, могут сделать этот. Ну, так, пойдемте здесь еще глянем, что здесь продают. А вот сейчас народу там много, ладно, потом зайдут. пока вот здесь вот смотрю. Что здесь есть. Ну. И все. Похоже на матрешку. Манга здесь, это у них непонятно. А, это у них суши здесь делают, это их цех по суше, походу. Да, вот, бента суши всякие. Не, такие вот картины. не, не, Что такое? Что, прикольный дизайн такой такие вот как-то прикольные сверху красный снизу зеленый необычно А, да, да. А это вот восстановленные, видимо, вещи или. Тоже хэндмейт. Ооо. Согласен. Это вот они сами сделали вот такие вот полки и всякие такие вот вещи, как бы для дома. Там для обуви или чего-то. И вот продают. То есть, если. Есть желание, то есть можно купить, есть, чтобы убрать Так, ну мы продолжаем. Это, в общем, разные разные бусы тут, кольца тоже вот из серебра. Но у них прям много всего. Сумки вот такие вот, тоже хендмейд. Ша-сень, ду да? а наш -а. oh, Это вот у них наручки такие, на велосипед. Грипсы вот такие вот напяливаются. Или вот там вот лента можно отдельно купить. Лента или еще вот... какие-нибудь вот такие вот узоры. Проект системы тормозные -то, эти тросики это медведь Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Как будто из пластилина сделано. Это тоже прикольное украшение для девушек. В принципе, цены небольшие. Dzień dobry. うん。うん。うん。うん。うん。うん。写真って大丈夫ですか? 写真ですあ、ありがとうございます綺麗です<笑> <きれいです。笑> <笑><笑> これはシルバーですか? こちらはシルバーですこちらはちょっと違う 金属ですか? 金属ですバッグですすごい こちらも売ってますか? こっちもシルバーです シルバーですか? 大きい物すごいです綺麗です綺麗ですシルバーでゼリアとも<笑> Простите. Простите. вот у них кристалл по моему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 а как у Кири? Кой он? Джосей Новоманодоска? Да, А Нометалева Нандеска. Сильва Деска. Сильва Деска. А, а, а, а, а, а, а, а, а, Ага, Ага. Ага, И... Да. это А, Да. то Да. Да. Да. Это вот... Значит, сам вот этот Да. Да. Да. Да. Да. Серебро 950 проба. Цены, в принципе, неплохие, такие недорого. Здесь вот такие на морскую тему. Сейчас я дай же